Завез я тут доски 50 на 200 миллиметров и в этом выпуске покажу вам от а до я весь процесс стройки, террасы в одну каску. Если вернуться назад, то у нас уже установлен фундамент. Фундамент у нас свайно-винтовой. Диаметр трубы 89 миллиметров. Ставили мне его ребята из компании КЗС. Эта компания сама производит и поставляет винтовые и железнобетонные сваи. Их производство работает круглосуточно и производит более двух тысяч различных видов свай в сутки. Компания КЗС уже более шести лет на рынке и продолжает свою работу, став крупнейшим заводом по производству свайных фундаментов. И у них выгодно заказывать сваи, ведь они производители и цены намного приятнее, чем на рынке. И все подробности, друзья, оставлю в описании под видео. Итак, фундамент готов и можно начинать делать террасу. Начнем с обвязки. Обвязку буду делать из пакета досок 50 на 200 мм. Собирать буду елочкой от внешнего контура к внутреннему. Буду стараться рассказывать вам только важные моменты. Поэтому приятного просмотра. И в первую очередь, сейчас мы соберем внешний контур. Постараемся его выровнять идеально по диагоналям. Потом закрепим к сваям и будем собирать всю внутрянку. В общем, погнали! Итак, обвязка сделана из пакета досок. Доска обработана антисептиком. Между оголовком сваи и деревом проложена гидроизоляция. Вся доска собрана на 90-е гвозди. Между собой склеена на пеноклей и протянута шпильками 12 мм, шайбами и гайками. Также обвязка закреплена через оголовок на мебельные болты, глухари. Вся обвязка выровнена рубанком и еще раз покрашена антисептиком. Следующий этап – это лаги пола или перекрытие, кто как называет. Их буду делать также из доски 50 на 200 с шагом 400 миллиметров. Итак, перекрытие у нас готово. Между досками стоят проставки. Также вся доска будет обработана антисептиком. В местах, ну, посередине террасы, где наращиваются доски, закручены по две шпильки, проклеены доски на пеноклей и пробиты гвоздями. Следующий этап, друзья, это настил террасной доски. Доску буду закреплять на кляймеры. Первая доска крепится на стартовый кляймер, а потом идут обычные. Террасная доска у меня из ДПК. Ширина доски 140 сантиметров. Если будете выбирать себе террасную доску, обращайте внимание на толщину стенки. Не высоту доски, а именно толщину. Для примера у меня вертикальная стенка толщиной 6 миллиметров. Террасная доска у нас готова. Тут использовались только кляймеры и саморезы, пару шуруповертов, пару молотков, и это было сделано для того, чтобы не бегать с места на место. Теперь занимаемся подготовкой цоколя. Закрепляю обрешетку из бруска 20 на 50 миллиметров шагом. 400 миллиметров по центрам брусок у меня обработан антисептиком После бруска обшиваю весь каркас ОСБ плитой в 9 мм, закрепляю ершеные гвозди 50 мм, пробиваю на расстоянии 150-200 мм между гвоздями. В дальнейшем обработаю ОСБ обычной краской и малью для дополнительной защиты. Следующий этап – это крепление финишной отделки. Использовать буду фасадную плитку Хауберг от Технонюколь. Цвет мы выбрали Готика. Кому понравился такой стиль, друзья, ссылку оставлю в описании. Сначала закрепляю стартовую полосу. Бью тут все на гвозди в 32 мм с пистолета. Фасадная плитка закрепляется легко. В работе использую пару фанерок с зажимом. С помощью них выставляю одинаковую высоту шва между листами фасадной плитки. Также после каждой второй, третьей волны проверяю горизонталь либо лазером, либо рулеткой по линиям, которые отбил милованной нитью, чтобы плитка шла ровно. В конце добавляю декоративные уголки, внешние, внутренние и вот у нас, друзья, готовый результат. Так, друзья ну что давайте немножко подведем итоги я закончил главную лицевую часть а, цоколя есть некоторые доделки В первую очередь это надо ну съездить найти закупить отлив то есть у нас между соединением серым и шоколадным а, ну серой шоколадной плиткой хауберг у нас будет еще отливчик чтобы спрятать гвоздики это раз во второй момент а, мне не хватило ну как не хватило? Не подрасчитал я. Надо было заказать планочку вот сюда, которая будет а, закрывать уголок террасной доски и кусочек а, фасадной плитки. То есть надо будет заказать уголочек, я уже посмотрел, он есть, 70 на 30. А его надо будет немножко подрезать а, в 60 миллиметров, и у нас получится прям идеально ровная стартовая первая плитка. То есть тут я все попал как нужно, надо только заказать а, вот этот декоративный уголок. Посоветовавшись, стоит, не стоит, ну, купить его в любом случае надо, но монтировать надо будет смотреть по погоде, потому что а, уже немножко льда намерзла на террасную доску, если у нас будет плюс один, плюс 2, я, может, феном пройдусь, немножко ее оттаю, высушу и закреплю вот этот декоративный уголок, чтобы вообще вот была бы прям красота, законченный вид. Что хочу добавить, по отделке внутренних и внешних углов также есть декоративная планка для каждой фасадной плитки. То есть ничего сложного нету. Просто подбираете саморезы с пресс шайбой в цвет и также монтируете углы внешние и внутренние. Ай, что, что вам еще могу сказать? Пишите вопросы в комментариях, вдруг у кого какие вопросы по монтажу такой фасадной плитки. В принципе, ничего сложного нету. Я это все делал в одну каску, не спеша, в свободное от работы время. Да, конечно, у меня был пневмопистолет, то есть я даже, кстати, сегодня у нас минус 5, я заканчивал последний правый угол, я уже компрессор закинул в тачку, чтобы он нормально работал, без перебоев, потому что температура прыгает. А так, в принципе, ничего сложного. Вид Вообще бомбический вид, реально классный, вырисовывается такая офигенная картина. Конечно, как считается идеальным, если вы начинаете отделывать фасад, то в идеале сначала надо начинать с соколя. То есть, если у вас такая, скажем, тема и формат будет фасада, то, конечно, идеально зашить цоколь, сделать э, отливные вот эти отливы планочки и потом пойти фасад. Но у нас стройка своими руками, у, делаем как умеем, тем более цоколь я делал в первый раз и результатом я доволен на 100%, потому что э, все швы... Все это отлично просматривалось, контролировалось, то есть плитка монтируется очень легко, есть все вот эти зазорчики. Плюс я показывал две вот такие прищепки, которые просто цепляешь, они регулируют высоту плитки, сверху ставишь плиточку и уже забиваешь гвоздики. В одного это делать легче легкого, поэтому, друзья, берите на вооружение. Все ссылки и на нашу фасадную плитку, которую мы выбрали, оставлю ссылку в описании, друзья, потому что... Цвет вживую реально классный. Я еще это продублирую в инстаграм. У кого есть инстаграм, друзья, тоже подпишитесь на меня. Потому что картинка может быть намного сочнее. А так, что хочу сказать. Результатом доволен. Подписывайтесь на канал, друзья. Ставьте лайки, пишите комменты, пишите вопросы. Пишите отзыв, кто уже делал в таком формате цоколь или фасад. Потому что у нас дом стоит третий год. Второй год а в таком формате. Полет вообще идеальный. То есть, все отлично. Еще раз спасибо. Всем желаю хорошего настроения. Обязательно подписывайтесь на канал. Жмите колокольчик. Всем хорошего настроения. Всем пока-пока.